Ребята, всем салют. Приехал я на небольшую речушку покидать спиннинг. Наконец-то кончился запрет. Поэтому руки чешутся уже. Очень хочется. Сейчас пойдем. я небольшую речушку наконец-то в общем уже два с половиной часа я катаюсь пытаюсь найти место где бы на спиннинг половить Ну вот наконец-то что-то нашел похожее. вот сейчас попробуем сегодня я взял с собой исключительно воблера вот, на самом деле толком никогда на них не ловил все больше на резину или на блесна сейчас хочу попробовать исключительно половить на воблера мы будем смотреть что у меня получится Ладно. Пойдем дальше. Да, на самом деле это уже место, наверное, шестое, в которое я пытаюсь попасть. Везде прям нереально. Все настолько заросло, что вообще никаких спусков нет к воде. Идется, я чувствую, мне, как первопроходцу здесь прокладывать тропы, потому что вообще не вижу входов. Пойду здесь. Главное, клещение не нацеплять. Я вроде пробрызгался, одежду пробрызгал средством. надеяться О, ух ты. И, блин, провальше скуда-нибудь. Ребята, какое тут все заросшее, это пипец. Фу, блин, сходил на рыбалку называется. Ну что ж, пойдем обратно. Поехали. Что у нас тут? Фиг его знает, что у нас тут речурки совсем прям ничего нету Есть контакт Сейчас домой выдвигаться Это сегодня какая-то неудавшаяся рыбалка причем совсем объехал я наверное мест 7 и... чтобы закинуть что-то буквально вот единицы одно и второе место и то условно все можно закинуть конечно но Трудом. Чего тут? Тут тоже ничего. Совсем ручеек. Хватиться бы оттуда, не будь Ребят, в общем, получилась отличная прогулка, но никакая рыбалка.